Шланг с самоскручивающейся катушки Norberg модели 2715-10 предназначен для соединения компрессора с различным пневматическим инструментом для раздачи сжатого воздуха в автосервисе или на производстве. Модель оснащена автоматической фиксацией через каждый метр шланга. Весь шланг длиной 14 метров размещен на катушке закрытого типа. Автоматическая катушка не позволяет шлангу запутаться или перетираться, что значительно облегчает работу с инструментом. Имеет поворотную штангу для крепления на стене или стойке подъемника. Шланг из армированных гибридного ПВХ имеют высокую механическую прочность и выдерживают давление до 20 бар. Внешний диаметр шланга 16 мм, внутренний 10 мм. Диапазон рабочих температур от минус 15 градусов до плюс 45